Я из Москвы, я пришел к коллегу Гудвину на лечение, потому что у меня были проблемы с поясницей, с плечами, плечи болели, колени болели, были проблемы вот еще раз скажу с поясницей, да, и одна нога короче другой. В общем, я хотел, чтобы я посмотрел продиагностировал все мое тело вот с чем он справился и очень хорошо и у меня все прям хрустело с ног до головы он меня как говорят обработал поэтому ну, мне все понравилось сейчас мне хорошо мне легко вот я чувствую что у меня все на месте. Поэтому я вам рекомендую приходить к нему, и вы не пожалеете.